Перед вами уникальные кадры кинохроники. Они были сняты советскими операторами в Пекине 21 декабря 1949 года и никогда не демонстрировались в эфире. Жители китайской столицы вместе с советскими дипломатами отмечают 70-летний юбилей Иосифа Сталина. В руках людей плакаты с пожеланиями долголетия советскому вождю и многочисленные подарки от традиционного фарфора до блюд китайской кухни. Во дворе посольства колонны трудящихся встречают сотрудники Дипмиссии во главе с послом Николаем Рощиным. Они принимают поздравления и складывают подарки на расставленные вдоль здания столы. В этот же день в Москве состоялось торжественное заседание посвященная юбилею товарища Сталина, на котором присутствовал председатель Китайской Народной Республики Мао Цзэду. Он приехал в столицу СССР на специальном поезде за 6 дней до торжества, чтобы лично поздравить вождя народов с юбилеем. Что такое Сталин? Сталин для Китая в те годы был, в общем-то, не человеком, не физической личностью, а образом образом и символом символом победы победы в войне победы в преобразовании бедной отсталой страны в современную индустриальную державу Малдзадун выехал в Москву на Поезде. Так вот, пока поезд двигался по территории Китая, трех провинций северо-востока Китая, он останавливался буквально на каждой станции, ну, наверное, на каждой большой станции, и люди, зная, что это за поезд, тоже несли свои подарки. Сталина. Ну, наверное, далеко не все из них попали в Москву, но э, в исторических хрониках сказано, что э, в поезде Мао Цзэдуна, когда он прибыл на Ярославский вокзал, было два вагона с подарками. Советский Союз стал первой страной мира, признавшей Китайскую Народную Республику. Это произошло уже на следующий день после провозглашения нового государства – 2 октября 1949 года. Пекин. Восточно-железнодорожный вокзал. Официальные представители Китайской Народной Республики и жители города встречают советского посла Николая Васильевича Рощина опытного дипломата, работавшего в Китае с конца 30-х годов. По правую руку от него в кадре генеральный консул СССР в Пекине Сергей Леонидович Тихвинский. В октябре 1949 года именно через него китайской стороне были переданы исторические документы о признании нового Китая Советским Союзом. Авторитет нашей страны был очень высок, и сам по себе э, факт дипломатического признания – это, конечно, был мощный сигнал. Это был сигнал всему миру, сигнал всему миру о том, что ситуация в международных отношениях изменилась коренным образом, что появился новый субъект международных отношений, э, причем в качестве этого субъекта выступила одна из крупнейших стран мира с населением на тот момент порядка 600 миллионов человек. В феврале 1950 года между СССР и Китайской Народной Республикой был подписан договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. С этого момента лозунг ⁇ Учиться у Советского Союза ⁇ стал одним из самых популярных среди китайцев. Вспоминает писатель и журналист ⁇ Всеволод Овчинников ⁇ с 1953 по 1960 год он работал специальным корреспондентом газеты Правда в Китае. Я считаю, что это были счастливейшие люди, наши же специалисты, которые в годы первой пятилетки работали там, китайцы и буквально боготворили. Сулян Диньянь, советский опыт, само это словосочетание было очень привлекательно. И если что-то такое делали с повесткой помощью. Начнем с автозавода в Чанчуне. Я на его строительстве был пять раз, и хорошо знаю, как это все двигалось. Китайцы очень много усовершенствовали в нашем проекте и очень ревностно учились у наших специалистов, которые работали на строительстве автозавода. Туда все стремились попасть, это было как трамплин для дальнейшей карьеры. В целом, работать на Сулянина, на советских – это был шанс, что твоя жизнь удастся. Уже по первому соглашению Советский Союз предложил китайской стороне помощь в возведении 50 промышленных предприятий и пятилетний кредит в 300 миллионов долларов. В дальнейшем эта поддержка будет только возрастать. После Второй мировой войны речь шла о том, что, возможно, будет Третья мировая война. И Сталин делал ставку на коммунистический Китай как на резерв, как на союзника, как снова на второй фронт. И эта стратегия сработала. В 1950 году мы подписываем договор с китайцами о дружбе и взаимопомощи. И уже через несколько недель китайские войска входят в Северную Корею. И начинается их участие в Корейской войне. Они потеряли около миллиона человек в этой войне, убитыми, ранеными, попавшими в плен. Поэтому нельзя говорить, что мы там кормили Китай, мы его обували, одевали. Китайцы платили по счетам. Иногда товарами, очень часто, кстати, они рассчитывались товарами по кредитам, а иногда кровью. К середине 50-х годов при помощи Советского Союза в Китае возводилось уже около 200 заводов и фабрик. Тысячи китайских студентов и молодых рабочих были отправлены на учебу в советские вузы. Китайская молодежь массово изучала русский язык, русские песни и русские народные танцы. Крупнейшие проекты осуществлялись в области культуры. Балет, китайский балет, это целиком и полностью плод нашего сотрудничества в 50-е годы. Современная симфоническая музыка, в значительной мере китайская, создавалась тогда с э, нашим участием. Кинематограф, да все что угодно. Основы китайской масляной живописи, реалистической, фактически были заложены в те годы при прямом содействии наших э, художников. Ведь э, тот же ансамбль Игоря Моисеева или краснознаменный ансамбль именно Александрова, они же не просто приезжали в Пекин и выступали, скажем, два-три раза на ведущих площадках, как это сейчас иногда бывает. Они буквально объездили с гастролями весь Китай. Вся сфера образования, прежде всего высшего образования, строилась в те годы при прямом содействии наших профессоров, преподавателей. Ведущие вузы Китая э, в некоторых областях до сих пор работает по методичкам, которые создавались э, в те годы. Ну и, конечно, песни. Подмосковные вечера, так сами китайские друзья шутят, это китайская народная песня. Ее знают в Китае все, знают все слова от начала до конца и поют, не пропуская ни одного куплета. Я вам скажу больше. Министерство иностранных дел Китая, в том отделе, который занимается Россией, создан любительский хор. И дипломаты, и молодые, и не очень молодые приходят или на час раньше, или наоборот, на час задерживаются после рабочего дня и поют наши песни. И это явление довольно распространенное. А на этих уникальных кадрах 1949 года первый визит в Китайскую Народную Республику делегации советских писателей во главе с Александром Фадеевым и Константином Симоновым. С этого момента Произведения русской и советской литературы будут издаваться в Китае миллионными тиражами. Сочинения Пушкина, Толстого, Горького и Николая Островского будут включены в школьную программу. Китайцы тогда называли Советский Союз старшим братом. Это они изобрели эту формулировку. Это не мы говорили, что мы ваш старший брат. Это чисто конфуцианская вот эта градация. Младший-старший, папа-сын, чиновник-император и так далее, и так далее. Но это было для народа изобретена формулировка. Все кричали «Сулянши вомэнда лао Советский Союз – это наш старший брат. Это был действительно энтузиазм. Такова была историческая минута. Наши люди тогда в Китае воспринимались как товарищи. Как единомышленники и не надо что называется абсолютизировать идеализировать вот эту формулу там старший брат или не старший брат в этой формуле выразился не какой-то особый пиетет китая а скорее традиционное для китая уважение уважение к старшему ну например если два человека беседуют они могут звать друг друга товарищами или господами. Но если в русском языке слово «господин» имеет такой немножечко, знаете, оттенок превосходства, то в китайском языке слово «господин» переводится как «сеньшин». «Сеньшин» – это значит «прежде рожденный. Два иероглифа, которые переводятся «преждерожденный». То есть, обращаясь к своему собеседнику словами «господин», я фактически говорю «преждерожденный», то есть как бы ставлю его в позицию старшего по отношению ко мне, и тем самым выражаю к нему уважение. Вот что такое старший брат. Всего в 50-е годы в Китайской Народной Республике работало около 12 тысяч специалистов из Советского Союза. Благодарную память о них – Миллионы жителей Поднебесной хранят в своих сердцах и по сей день. Они опыт наш изучали советский, опыт Советского Союза. И хотя сейчас это не афишируют они, но это продолжается. Китайцы сильны тем, что они хорошо относятся к своему прошлому. Они очень хорошо умеют использовать свою историю в интересах современности. Умение и искать новое, и умение приноравливаться к новому и в то же время не забывать старое, не бросать старое, не топтать старое – это вот очень важное качество китайцев.